Я приветствую зрителей канала форума сводной России» студии Дмитрий Селимончик, а в гостях у нас политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Дмитрий, добрый день, здравствуйте, наши слушатели. Комитет Европарламента подготовил ряд принципов, доклад о принципах выстраивания отношений с Россией. И там было много интересных пунктов, я бы хотел поподробнее с вами их сегодня обсудить и начать, наверное, с одного из а самых интересных, на мой взгляд, это пункта касаемо непризнания выборов в Государственную Думу, которые пройдут в этом году. Как вы считаете, насколько это серьезная меры, насколько она может повлиять на Россию? Ну, во-первых, надо сказать, что весь этот пакет, который... пакет, ну, как бы даже не предложение, а скорее Евросоюз, Европарламент обозначает это как пакет мер, которые надо иметь в виду в случае дальнейшего развития ситуации в России. И там четыре таких раздела в этом документе. С одной стороны, надо, надо иметь в виду, что он подготовлен накануне встречи глав государств Евросоюза, который будет 25 мая, то есть 4, через четыре дня, и проблема России будет там рассматриваться на, этой, на этом саммите. Поэтому к этому приковано как бы довольно большое внимание. Что касается непосредственно тех мер, которые перечислены в этом, в этом рекомендательном документе Европарламента, то там есть много действительно нового такого, такого о чем раньше ну, говорили только публицисты. Но никогда это не говорилось на уровне официального документа, тем более документа скажем, Евросою... ну, одной из структур Евросоюза. И да, действительно, там есть и, уже говорится, и об отключении свифта, как о некоторой перспективной возможности. И в том числе там есть и вот эта важная довольно идея о том, что при определенном ходе событий Евросоюз может не признать результаты выборов в России. На мой взгляд, это довольно важная, важная идея. Почему? Потому что, ну, во-первых, в Беларуси уже это произошло. да, То есть результаты президентских выборов в Беларуси не признаны странами Евросоюза в качестве состоявшихся, и Лукашенко не признан в качестве президента. И если учесть, что между Россией и Беларусью сейчас ну, возникло такое синхронное развитие, на наших глазах буквально, синхронные в смысле антизападной риторики и антизападной политики, синхронные в отношении репрессий против гражданского общества, то, в общем-то говоря, я бы сказал, что не за горами тот, тот момент, когда перед Евросоюзом встанет вопрос, а что вообще делать с этими выборами, которые происходят в России? Потому что все-таки, если Россия остается членом, Совета Евро, да, Европы, если российская делегация входит в состав в ПАСИ, то выборы в той ситуации, как они сейчас складываются, находятся просто в радикальном противоречии с теми нормами, которые... Россия обязана поддерживать. Потому что все-таки одно дело, когда вот эта старая политика Кремля, такая ну, двойственная она была, то есть все понимали, что четыре партии, но тем не менее, и что, разумеется, выборы фальсифицированы в какой-то части, имеются массу ухищрений для того, чтобы не пустить на выборы оппозицию. Но тем не менее... Кремль вел такую игру, значит, показывая, что выборы демократичные, потому что в общем вход на них как бы открыт. То есть, но сейчас ситуация радикально изменилась после поправок Конституции, после вот этого ареста Навального объявления ФБК экстремистской организации, как-то наглядно видно, что никакой игры больше нет, нет никакой больше интриги, как сказать, создаваемой Кремлем в этом отношении, это больше уже не электоральная автократия, как писали раньше политологи, потому что вот вам выборы, а вот, вот вам значит, автократический режим. Нет, это не электоральная автократия, и это видят все сейчас, абсолютно так сказать, политологи, публицисты, специалисты по Центральной и Восточной Европе в разных странах прекрасно видит трансформацию, новую трансформацию этого режима. Вот почему возникает этот вопрос. Да, действительно, будет политически оправданно не признавать результатов выборов в России в какой-то момент. Хотел это оставить, оставить этот вопрос под конец интервью, но поскольку мы так подробно подошли к выборам, хочу задать его сейчас. То есть хочу уточнить, вы считаете, что в принципе выборы сейчас в любом случае будут нелегитимны, потому что в противовес есть, например, мнение Леонида Волкова, который недавно выпустил и видео, и в тексте написал это, и все равно призывал всех участвовать и говорил то, что умное голосование имеет огромное значение, и эти выборы, то есть он разделил себя в своем видео на настоящие выборы и ненастоящие выборы, голосование на пеньках, он сказал, что это не выборы, в них не нужно участвовать, а вот сейчас будут настоящие выборы, в которых еще можно победить, создать какие-то проблемы режиму. Как вы считаете, насколько это оправданная позиция? Моя позиция сейчас изменилась, надо сказать, что... Умное голосование и та стратегия, которую предлагал ФБК, она была совершенно оправдана и довольно-таки перспективной. И в этом сходились там, сказать, большинство российских академических политологов. То есть, такой позиции выступал Григорий Голосов, и Владимир Гельман, и многие другие. И я тоже совершенно ясно видел, в чем как бы, этого смысл. И надо сказать, что умное голосование напугало Кремль. Собственно, поэтому, в частности, и поэтому разгром ФБК и полный допуск ФБК на выборы, потому что для Кремля, это было видно по кремлевской аналитике, умное голосование представляет некоторую проблему, и Кремль сказать, боится дестабилизации с помощью этого инструмента. Но надо сказать, что после разгрома ФБК, и, и не только ФБК, а после того, как мы видим, что не будет допущен тут уже никто, тут мое сейчас как-то мнение меняется. Я, честно говоря... Ну всегда так широко относился и считал, что так сказать, мы можем не участвовать в выборах, можем участвовать, это в общем не имеет большого значения, но э, те, кто хотел бы участвовать, должны участвовать. Почему? Не потому, что это развивает как-то демократическое представительство в России, не потому, что это тренирует гражданский мускул, как обычно это аргументируется, всем было понятно, что это плавание, так сказать, в бассейне без воды, участие в этих выборах. Но просто надо сказать, что есть в России ряд глубоко нам близких и дорогих людей, для которых нет вообще другого жизненного сценария, кроме как дальше выдвигаться на выборы. Просто потому, что так сложилась их биография. И, ну, они заслуживают искренней симпатии. Такие люди, как Илья Яшин, например, или такие люди, как Марина Литвинович. И не только они, я можно назвать, как бы, там, десятки людей. И даже Евгений Ройзман, как бы, вот сейчас уже в эту кампанию тоже, как бы, заявлял о том, что он, возможно, будет участвовать. Отказался, это понятно. Но, тем не менее. В этом смысле слова, эти люди, для них нет здесь другого сценария. И поэтому надо их поддерживать. Но если говорить, вот, сейчас политологически и, как бы, политически, то, конечно, участие в этих выборах, выборах 2021 -го года, Вообще говоря, трудно себе представить. Я, честно говоря, не могу себе представить, каким образом кто-либо из демократических, продемократических кандидатов может выставляться в условиях, когда Навальный уже сидит, а ФБК разгромлен наглядно прямо на старте кампании. То есть, когда разгромлена, разгромлена вся инфраструктура участия, демократического участия в выборах, потому что... Разгромлен и э, э, вот это вот наш, э, наше движение муниципальных депутатов, которое сейчас, по всей вместе, не сможет провести свой земский съезд в Новгороде. Разгромлено и э, объединение, которое называлось последнее такое объединение «Объединенные демократы», э, и разгромлен ФБК. Поэтому я не представляю себе, значит, как можно сейчас участвовать в выборах. Я бы считал, что, конечно, надо поддержать как бы, морально тех, кто э, в этом участвует, просто чтобы сохраниться внутри так сказать, э, э, этой диктатуры за счет статуса э, ну, выдвижения, условно говоря. Но политически поддерживать это все невозможно. А если вернуться к началу нашей беседы, к этому докладу, да, то есть я бы хотел уточнить такой момент. А какие все-таки реальные последствия для России может быть непризнание этих выборов? То есть они, видимо, выйдут из части международных организаций, но, возможно, Путин этого и хочет. Его это скорее тяготит, мне кажется. Да, но дело в том, что несомненно, что Евросоюз не будет принимать, ну, как бы сказать, превентивно такую меру, потому что она действительно приведет к тому, что в этой ситуации Евросоюз окажется, ну, как бы сказать, автором, того, автором разрыва с Россией. Надо сказать, что в политике, это очень важный момент, всякая сторона, как бы взвешивая решение, понимает, что как бы никто не хочет оказаться ответственным за эскалацию. Это, и это вполне обосновано, на самом деле, потому что историческая ответственность э, э, по итогам конфликта, она, в общем говоря, никому не, сказать, не нужна. И никто не хочет быть тем, тем кто сказать, начал, начал процесс, который пришел к привел к катастрофе. И в этом смысле, но, но при этом надо подчеркнуть, что ведь в какой-то момент, это мы сейчас уже понимаем, там, причем в очень коротком горизонте, это горизонт 2-3 года, не больше, перед Евросоюзом встанет вопрос, а, что, сказать, а как реагировать? Да? Потому что мы уже видим сейчас, что Кремль так сказать, ни на какие там шаги деэскалации не пойдет. Это видно по Владимиру Путину очень хорошо, и по всему его истеблишменту, который выступает с теми или публичными заявлениями и формируют стратегию. Это стратегия конфликта, это стратегия разрыва с, Европы, с Европой со стороны э, Кремля. Именно поэтому вот в этом документе э -э, Европарламент называет, называет вещи своими именами впервые за долгое время. Он там, там четыре пункта. Там один пункт касается э, укрепления безопасности Евросоюза, в том числе и военной безопасности. Второй пункт там касается э, значит, э, укрепл... ну, такой борь... борьбы с э, токсичным, э, э, токсичным проникновением Кремля да, через там, разные формы политической коррупции или идеологии, там, за которыми должен быть контроль. И два пункта касаются того, следующие два пункта касаются того, что э, Евросоюз должен, во-первых, ну, поддерживать демократию у себя, это очень важный момент, э, поддерживать ее таким образом, чтобы окружающим народам был, ну, была видна ее привлекательность, развивать ее, это важный пункт. И четвертый пункт э, – поддерживать продемократические силы в России, ну и в Белоруссии, само собой, которые, ну, сохраняются, разумеется, и как силы или как настроения общественные и внутри России, и в эмиграции, это э, вот четвертый пункт. Вот вся совокупность этих мер, она правильно написана, потому что с этим придется иметь дело дальше. На этот документ будут опираться через год, через полтора, когда будут возвращаться к этой теме. А что делать дальше в условиях такого конфликта, наглости да, Кремля, который с одной стороны хочет оставаться на европейских площадках, а с другой стороны э, чрезвычайно грубо действует в отношении не только Евросоюза в целом, но и отдельных стран. Э, вот мне кажется, здесь такая ситуация складывается, при которой э, э, Евросоюзу придется пойти вот в, в этом горизонте двух-трех лет на меры, на которые, как бы, ну, что называется, пойти придется. Потому что Кремль уже сейчас ведь шантажирует Евросоюз, говоря, что, так сказать, выйдет делегация не поедет в пассе. Кремль сейчас уже, мы слышим эти заявления кремлевских спикеров о том, а зачем нам находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека. Да, надо взвешивать, безусловно, и, и Евросоюз должен взвешивать последствия этого, и мы, то есть я имею в виду представителей оппозиции в России и за рубежом, мы тоже должны взвешивать. Речь идет не, не просто о том, чтобы Европа пошла на конфликт любой ценой с Кремлем, нет, надо взвесить, и это взвешивание очень важно. Вот такой сейчас момент, я думаю, что, но в результате, подчеркну, я не вижу вот в этом обозримым будущим другого сценария, кроме, кроме того, чтобы Россия оказалась как бы ну, элиминированной, то есть исключенной из целого ряда европейских проектов совместных из европейских организаций, и будут прерваны, к несчастью, как бы и многие контакты, сложившиеся между странами, то есть двусторонние контакты, так называемые. Что, кстати, хорошо видно и по Чехии, в которой я нахожусь, и э, хорошо видно, и это обсуждается здесь много, а что, собственно, останется э, после вот этой, как бы, кремлевской э, атаки на Чехию, э, и дипломатической атаки, и атаки с э, таким очень грубым разрывом отношений, как бы, что останется в результате в коммуникациях? Это очень сложный и важный вопрос. Вы говорили про политическую изоляцию, а также упоминали до этого об отключении от SWIFT. Насколько это вообще реалистичный сценарий? Я бы вообще считал, что отключение от SWIFT – это такая достаточно непростая и неочевидная вещь. То есть, да, есть много таких идей, которые как бы, ну, лежат на поверхности, условно говоря. Но надо понимать важный момент, что любые идеи, которые приходят нам в голову для того, чтобы ну, как бы оказать давление на Кремль, или, сказать, или какая тут цель, да, очень важно понимать цель. Цель какая? Ставится цель разрушения российской экономики? Это нереалистичная цель, и ни одна страна поставить себе такой цели не может. Это было бы абсурдом в современном мире. Оказать давление на Кремль или... Скажем, добиться не просто в целом давления, а решения по какой-то конкретной проблеме. Или э, давление ставит себе целью, например, э, сформировать другую позицию участия элиты, да? часто э, на этом акцентируют. Так вот, но здесь важно понимать, что э, отключение от Свифта как угроза, ну, это возможно. Но надо понимать, что торговые отношения они будут сохраняться а, а, при любом режиме. А, и, а если сохраняются торговые отношения, то в таком случае, что означает отключение от свифта? Понимаете? Здесь не должно быть такого одностороннего мышления. То есть у нас с одной стороны значит, будут публикации о том, что российские миллиардеры на продаже а, продуктов металлургии а, значит, поднялись в рейтинге Forbes, заработав по 1,5-2 или 5 миллиардов в течение только начала 2021 года. Значит, эти продукты металлургии продаются, да, как и все остальные, как российская химия, как не говоря об углеводородах в разные стороны, которые продаются. Если это, эта вся торговля функционирует, функционируют главы компаний, которые это все производят. И это никто не ставит под сомнение, не будет ставить. В этом отношении, я считаю, так сказать, такая уж у меня позиция может быть, что не надо увлекаться идеями такой, ну как бы сказать, лежащей на поверхности мести. Из нее ничего не получится. Речь идет вот о том, чтобы как-то бить в такие точные, точные места. И места, которые связаны именно с государством в первую очередь. Во-первых, с государством, потому что это государственная политика. Это первое. Второе. Да, можно попробовать что-то делать с позицией российской олигархии, да, условно говоря, но я не думаю, что хорошая идея, чтобы эту олигархию запугивать тем, что э, она будет повреждена в правах. Во-первых, потому что это очень слабая угроза, в это никто не поверит, потому что... Э, э, не может быть со стороны, э, э, там сказать, западного мира или там да, Евросоюза, США, такого двойного стандартного в отношении собственности. Понимаете? Невозможно повредить в правах людей, чья собственность как бы не оспаривается и не будет оспариваться лондонскими судами. Э, она законна. И в этом смысле слова требуется либо очень обоснованно доказать, что конкретный олигарх, да, конкретная фигура несет ответственность не вообще за ухудшение там, так сказать, там, положения в стране, там, а конкретно имеет отношение к политическому курсу. То есть, условно говоря, мы точно понимаем, что, скажем, Евгений Пригожин да, или Сергей Ковальчук это лица, которые не просто обладают там, миллионами или миллиардами, а они, скажем, финансируют медиа, да, являются владельцами медиа, которые осуществляют очевидную, понятную всем, э, э, так сказать, поддерживают преступную политику. Да, вот в этом случае нет сомнений, как бы, что э, действия в отношении таких людей могут быть чрезвычайно жесткими с точки зрения мировой европейской политики, несмотря на то, что, возможно, их капиталы защищены, потому что они часть Прямая часть этой, этого политического режима. Что касается, так сказать, такого более общего подхода, то, конечно, это было бы очень странно и просто невозможно. Вот это что касается Свифта и подобных дел, потому что э, вопрос ведь не в том, чтобы отключить Россию от Свифта, а вопрос о том, как бы, сказать, а будет ли продаваться дальше, так сказать, продукция металлургических заводов, понимаете, и российский алюминий, э, на котором, конечно, все стоит, э, рас, на котором стоит вся экономика. Как раз об этом мой следующий вопрос. В этом же докладе был пункт касаемо того, что Европланет хочет отказаться от ресурсной зависимости и пересмотреть свое отношение к северному потоку. В то же время, если посмотреть на другой континент, посмотреть на США, там тоже происходят какие-то очень странные движения. Администрация Байдена вроде как пересматривает свои отношения в пользу снятия санкций в отношении северного потока. В это же время сенаторы, буквально сегодня была новость, сенаторы выступают с законопроектом о том, чтобы эти санкции снова наложить. Какова позиция Запада по вопросу северного потока, будет ли он достроен и можно ли с ним что-то сделать уже сейчас? Потому что российские СМИ говорят, что северный поток будет закончен уже в этом году. Надо смотреть на северный поток как, бы, как на все подобные вещи. Во-первых, с нескольких сторон, во-вторых, из, дистант... ну, так такой... из длинной оптики. Северный поток, в первую очередь, как бы, он как проблема был связан с тем, что он, он угрожает безопасности Украины. И поэтому украинская дипломатия совершенно обоснована и очень энергично ставила вопрос о том, чтобы Северный поток был остановлен. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона заключена в самой Европе. Для Европы как, Северный поток выглядит примерно так же, как я уже и сказал, как все остальные экономические операции. Потому что довольно трудно как бы, объяснить европейскому избирателю, почему как бы, происходит продажа всего остального, а именно продажа газа по Северному потоку будет закрыта. Значит, поскольку помимо, помимо этого газа, да, как все понимают, существует и в двусторонних отношениях большие, так сказать, большой товаропоток и товарообмен между Россией как бы, и отдельными европейскими странами, но ну, и не только им третий момент есть здесь, есть позиция экологов да? и позиция балтийских стран и стран Северной Европы достаточно обоснованная, что здесь есть как бы некоторая дополнительная угроза Балтийскому морю и экологическая, и что надо воздерживаться вообще от подобных дальнейших построек и есть позиция США которая которая очень настойчиво при Трампе была против Северного потока, и эта позиция сохраняется, несмотря на то, что у нас прошли там в течение двух дней сообщения о том, что якобы Байден отказывается от санкций по Северному потоку, очевидно, что это не так, потому что Госдеп США подтвердил, что э, он сохраняет свою позицию по санкциям в целом в отношении Северного потока. Он настаивает, Госдеп, на том, что, администрация Байдена, что Северный поток угрожает безопасности Европы, ставит ее в зависимость. Это все никуда не делось. Просто администрация Байдена не приняла одного решения, которого все ждали, э, или многие ожидали, да, особенно в Украине это ожидали, ожидала там, там, там может быть, и там, скажем, часть республиканской партии в США, что решение будет направлено прямо против головной компании, да, российской головной, практически Газпромовской компании Nord Stream 2. А, а в данный момент Байден этого решения не огласил, а принял другое решение: да, объявить санкции против трех компаний, четырех компаний, которые владеют турбоукладчиками, которые сейчас работают. В этом смысле слова я бы не стал очень сейчас как бы там с одной стороны впадать в такое все у нас так часто бывает, либо все триумф такой испытывают, о, какое решение, вот НАТО как бы страшно пригрозило России, или наоборот такое, такое падение настроения, о, не принято вот то решение, которое мы все ждали. На самом деле общая рамка отношений, не только к северному потоку, а вообще к проблеме кремлевского э, влияния, да, и тех действий, в которых Кремль представляет угрозу для Европы, да, э, здесь ничего не изменилось ни для кого, ни для э, э, Евросоюза в целом, ни, для, ни в позиции Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что э, даже если северный поток будет достроен, то первый момент важный, мы, мы совершенно пока не представляем, а будет ли он эксплуатироваться. И какие будут препятствия, поставленные в эксплуатации. Второй момент, который нам совершенно не ясен здесь, э, пока. Я думаю, что украинская дипломатия добилась очень многого. Почему? Потому что там год назад Илья Пономарев, кстати, участник вот тоже форума "Свободной России", замечательный наш собеседник, он, он во времена разгара дискуссии о Северном потоке в Украине сказал. Год назад, знаете, он сказал, что дело не в том, будет ли поток достроен или нет, а дело, он, скорее всего, будет достроен, сказал он тогда. Главное, святочиться на том, что, а что Украина получит в обмен за это. И вот это очень важный момент. Да, за время, вот за последние полгода даже, да, может быть, за год как раз этот, Украина добилась очень многого со стороны Европы, если иметь в виду такой обмен, ченчик, как бы. Да, вы достроите поток, а вот нам нужна поддержка. И да, плечо, плечо поддержки у Зеленского со стороны Европы, со стороны США явно усилилось. Что неплохо, что очень хорошо, потому что сейчас в Европе ведь звучат голоса очень прямо о том, что да, надо открыть путь, скажем, Украине в НАТО, чего там два года назад никто бы не сказал еще, этого не решались говорить. И если, скажем, год назад заявление о том, что Минский формат надо бы оставить, там протоколы Штайнмайер надо оставить в стороне и забыть о них. Это встречало сопротивление в Европе. То сейчас на это смотрят по-другому уже, <coughs> и это очень важно, потому что <coughs> так сказать, достроить Северный поток или его не достроит, это, конечно, не так существенно по сравнению с тем, как Европа в целом должна и могла бы выстраивать препятствия Кремлю в его проникновении сюда и э, в Европу, а с другой стороны, э, как Европа должна э, с, как бы с новой энергией делать демократию привлекательной. Это самый фундаментальный момент в этой истории. Потому что э, если мы будем слишком полагаться на, ну как бы сказать, такие репрессивные меры, а они необходимы в каких-то случаях, да, санкции работают, безусловно, но э, надо подчеркнуть, что самое главное в этом – это э, убедительность демократии. Потому что только это делает как бы, привлекательным все и э, э, способно реально победить тоталитаризм. Э, вот такой у меня взгляд на это. А у вас не сложилось впечатление, что вот вся предыдущая путинская геополитическая авантюра с угрозой нападения на Украину была просто попыткой усилить свои переговорные позиции как раз по вопросу «Северного потока»? И снова выйти на диалог с администрацией США. Трудно сказать. Если смотреть на кремлевские комментарии, я только что видел интервью главы Института Европы, московского главы Института Европы, Громыка, внука Великого Громыка, вот, который является одновременно Громыка и советником Кремля по европейским делам, то... Итальянскому изданию он так прокомментировал как бы, ситуацию. Он сказал, что Зеленский как бы сделал то же самое, что Саакашвили, только гораздо более умным способом. Э, то есть, э, э, э, конфликт вокруг Украины, который был только что, э, он ну, свидетельствует о том, что Зеленский и его аппарат это довольно умные люди, попросту говоря. Они... Практически только за счет риторики, ничего не делая и не, не, так сказать, не совершая никаких так сказать, военных действий э, э, или подобных им действий, достигли большего, чем Саакашвили или Порошенко в подобной ситуации. То есть э, президенту Порошенко там послал военные корабли, э, чтобы прощупать возможность прохода э, под Крымским мостом и спровоцировал Путина да, на, на военный ответ. И на арест моряков. Зеленский подвинул Путина на то, чтобы придвинуть э, войска некоторой численности к границам Украины, что вызвало мощную ответную реакцию со стороны США, э, Евросоюза, да, э, как очень заметное событие. Надо сказать, что это... Военная, сказать, этот военный маневр Путина пришелся на момент, когда доверие к нему в Европе уже упало гораздо ниже, так сказать, нуля. Попросту говоря. И не случайно, что в Европе вообще не нашлось людей. Если в прошлые времена э, Путин, Ферстеры, так называемые, да, там, сказать, сторонники того, что, ну, давайте посмотрим, как бы, что э, вот эти действия как-то отвечают национальным интересам России, мы должны их уч учитывать. В этот раз, поскольку ситуация совершенно иная, абсолютно все политические акторы в Европе совершенно негативно отнеслись к э э этому воен военному маневру у границ Украины, который Кремль предпринял. А, а, а, а, а, а, а, зачем Путин это сделал? Ну, Путин это сделал, как мне кажется, не, не зачем-то, и, и не в рамках торга с Байденом возможного, и не в рамках э, э, непосредственно угрозы Украины. Он сделал это потому, что просто в Кремле сейчас э, э, как бы нет вообще другого видения ситуации. Вот вчера Путин нам сказал, что выступая перед там опять где-то на поклонной горе, что так сказать, врагам России надо выбить зубы. Эта риторика и эти действия, они просто вытекают из общего настроения Кремля. Кремль не видит другой реакции. Это хорошо видно и, по, кстати, по, по конфликту с Чехией. Потому что э, Кремль не видит больше ни вариантов дипломатического улаживания конфликтов, ни какой-то двусторонней политики, которая к чему-то бы э, разумному вела. Он во всех случаях просто, что называется, демонстрирует оскал в той или иной форме, как бы такой звериный оскал. Ну, и вот в этой ситуации тоже пошли именно этим же путем. Поэтому я думаю, что здесь как бы нет другого объяснения. Есть, конечно, там такое, при большой симпатии к Кремлю, можно было бы сказать, что это Путин хотел как бы не Украине угрожать, да, а как бы показать военные возможности на Черном море. Но я бы сказал, что даже и это будет слишком комплементарно в отношении Кремля, потому что э, э, э, все прекрасно видели, что Кремль просто, что называется, побряцал оружием. Вот это вот так вот и выглядело. Это бряцание оружием. Ну, так сказать, такова его политика сейчас. Спасибо большое за очень интересное интервью. Но Мы вынуждены прощаться с нашими зрителями. Спасибо большое, что смотрели нас. Подписывайтесь. Спасибо, Подписывайтесь на, на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и до встречи в следующих эфирах. Всего доброго!